Рождение поздравляю и желаю навсегда счастья, радость и удачи, и чтоб жить так летаться, чтобы все тебя любили, и все было по плечу Пусть тебе подарки дарят, так как я губовичу